Так, и снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами на связи Олег Алавгудвин. И сейчас мы рассмотрим такой, э, так скажем, экзотический прием, который обычно массажисты на это не обращают внимания и вообще даже не знают и не делают. Ну, ты массажист, да ты подтвердишь, что, что про это обычно никто не говорят. Э, значит, смотрите, есть пояснично-поздошная мышца. У них две. Вот у 12 примерно получается грудного позвонка, она идет вот так вот и касается подвздошной кости. Да? Вторая подвздошная мышца отсюда вот начинается и идет, касается вот сюда, вот крепится к внутреннему вертилу бедренной кости. Вот, соответственно, это рядом с туда редко кто залазит. Да? Как вот мы проверяем, работают они или нет. А нам это важно знать, потому что это мышцы-антагонисты, которые работают против поясничных мышц, да, паравертебральных, квадратных мышц и всей группы ягодичных мышц. То есть, если здесь мышцы пережаты, да, то у человека получается увеличен лордоз, увеличивается лордоз поясничный, здесь мышцы перерастянуты получаются. Если ягодичная мышца сжата, человек жалуется, да, чаще жалуется на седающий нерв, который мышцы просто прижимаются к кости и он иннервируется вниз вот до пальцев ноги то соответственно опять эти мышцы вот паховые пережаты да Ой, не паховые извините подвздошная как теперь до них добраться во-первых мы их тестируем держи за стол поднимаем ногу флексия вперед латерофлексия по 100 градусов 100 градусов 5 градусов ротация вот держи держи ногу весу я вот давись вниз, ты сопротивляйся. О, сопротивление есть, хорошая. опускаю ногу. Значит, мышца включена в работу, значит, они обе работают. Теперь здесь также. 45 вверх, 45 градусов вбок и 45 градусов в разворот. Дай вниз. О, о, о вот сейчас включилось. Не сразу, но чуть запозданием включилось. Так, все, руками можно держаться теперь. У человека, у которого не включаясь, ну как пример, да, просто покажу. Нога сразу проваливается вот туда вниз, он не можете ее держать. Дело в том, что в обычной жизни мы эти мышцы не используем, и никак в спортзале никто их не качает. Это, как правило, мышцы, отводящие ногу вот сюда, и приводящие обратно вот сюда, как груди, к противоположному плечу. Ну, кто такие упражнения делает? Наверное, только либо балерина, либо вот на, на лошадь запрыгивает, да, ногу под, подкидывает. Ну, не знаю, на мотоцикл может так запрыгивает. Вот. Обычно люди либо сидят, либо стоят, либо ходят прямо, да, эти мышцы не включают в работу. Значит, нам надо когда-нибудь добраться. Подъемом коленок мы расслабляем мышцы живота. Нам нужно будет проникнуть туда рукой, примерно вот прицеливаемся, да, вот где-то вот тут 12 позвонок грудной. Э -э мышцы идут вот такой вот елочкой, да, вот, вот. Значит, перпендикулярно им мы внедряемся в живот линии примерно чуть ниже губка потому что направление будет выше вот туда внедряемся живот проходим с животом работаем кстати очень мягко очень медленно поэтому аккуратно чтобы человек не вздрогнул не напрягся вот они уже пускают внутрь. если что-то там болит в животе да то это это отдельный вопрос мы решаем больной э, вопрос с больным органом ну, с кишечником в данном случае да мимо сильно видно, кишки тут прошли сейчас я мимо почки прошли вот, то кишечник раздвинули вот, поглубже, поглубже, поглубже. Вот найдем, вот его во не нет, конечно нормально, вот человек спокойно дышит, медленно же сам ничего не делает, а мы его ногой имитируем те вот движения, которые я показывал в воздухе, да, вот. вверх Разные, разные вот эти вот углы проверяем. Так, еще поглубже. О, нормально, не болит, да? Нет. Вот, не болит, значит все, опускаем. Ну, не держи, не держи, сам не держи. Значит, значит нормально. Достаточно, если болит, там мы будем чувствовать, как они как стонкие, знаете, такие прям мышцы играют вот так вот, вот пальчиками. Значит, вот этот прием мы проделываем ну, минутки две, чуть подольше, да, чем я сейчас сделал, там, может, ну, три минуты. И теперь э, подвздошная мышца. Прямо вот под эту косточку, вот туда, вот так вот залазим. Проходим мимо седьмовидные кишки. Вот мы ее взяли. Держим. Не больно? Нет. Вот не больно, это очень хорошо. И теперь. Так, вот уже опускаем, только уже пониже. И вот она заиграла. Это мышцы там под пальцем же уходит, доходу Сам чувствуешь? Интересно, uh -huh. Да. Чувствую, да? Uh -huh. Ну, не больно. Вот, опускаем ногу. И также, если у человека не серьезно такой большой пресс, через который не пробиться, да? Если у человека, э -э ну, полный живот такой надутый, да? может проникнуть в принципе к позвоночнику прямо спереди очень хорошо расслабляет позвоночник прям при вот этих поясничных вздутиях когда сзади вздуты паравертебральные мышцы когда лордос увеличен да вот мы сзади массировали массировали э, раскрепощали раскрепощали не получилось да тогда залазим через живот и вот люди обычно чувствуют, что прямо отпускают поясницу чаще не чувствуешь непонятно пока. да немножко полный живот что но нам главное продемонстрировать, да. Э -э без резких толчков мы не толкаем, да. Но в принципе, вот иногда бывает э один из позвонков, да. Вот мы, простите, на вопрос, щупаем, да. Он прям так глубоко туда ушел, да. И мы его с этой стороны подталкиваем в обратную сторону. Ноги подняты. И чтобы он полностью вошел обратно, такой вот мануальный прием небольшой, это мы делаем вот так вот. Прицелились, вот мы, ну, как бы ощущаем, третий или его. Второй, поясничный позвонок сейчас, примерно, третий. Не достаю немножко, но главное продемонстрировать. Да? Вот я на него упор сделал, да, и вдох животом делаем, пациент. И выдыхаем медленно до конца. И вот и туда его подталкиваем. Нет никакой вероятности, что процентов получится, да? Но потихонечку-потихонечку э, он будет туда входить назад. Далее, вот эту мышцу, пояснично-поздошную, она крепится, туда мы практически не проникнем. Да? Вот запаску мышцы. Вот прям сюда загибаем. И вот тут вот есть на нем, запирательная мышца. Вот прям здесь. Ничего не больно. С ней работаем, она обычно жесткая, если болит, да, и, и, и очень такая, прям, человек может скрикнуть, да, поэтому очень мягкая, пальчиком так мягко, почти не касаясь, даже, видите, даже я, чтобы палец не шевелился я корпусом, и шевелюсь корпусом, чтобы как, вот, минимально такое движение передать, да, вот такой маленький, такой легенький, легенький массажик. Ну, будем показывать эти ролики про запирательные мышцы, не будем. Не стоит, да. Нам главное позвоночник, э, все-таки в мануальной терапии занимаемся. Э, есть у нас еще разные ноу-хау, разные приемчики, о которых вы на видео не узнаете. На видео, естественно, многие нюансы просто уходят, уплывают из виду, но когда вы присутствуете здесь на занятиях, все мы отрабатываем на живой натуре, на живых примерах практика и только практика. Олега Галафогудин, поэтому я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забудьте нажать там на колокольчик где-то там сверху, по-моему, чтобы о новых видео было вам напоминание, да. И, а еще лучше приходите на наши тренинги. С вами был Олег Галафогудин. Пока-пока.